желаю от кутюр нарядов, восторженных и пылких взглядов, достатка, чтобы через край, чтобы не жизнь, а просто рай, всех благ, конечно, в изобилии, чтобы ценили и любили, и пусть избавит от забот вас навсегда грядущий год».